Проходит в школе на уроке пения композиторов. Учительница вызывает к доске Вовочку, а Вовочка не учил. Учительница, ну, Вовочка, рассказывай, каких композиторов ты знаешь. Вовочка так смотрит на товарища, а тот берет книжку и по парте стукает. Вовочка, бах! Учительница, правильно, еще давай. Смотрит опять на товарища, а тот берет Лист из тетрадки выдергивает. Вовочка, лист, учительница, правильно, ну, давай, еще кого-нибудь вспомни. Вовочка смотрит опять на товарища и говорит, членников, учительница, не членников, а хренников. А ты, Петров, убери подсказку.